Вот сегодня мы прибыли в наш пункт назначения. Это Венеция. Сейчас мы находимся на личном трамвайчике и едем прямо на пьяце Сан Марко. Ну что, прошло 6 часов, и мы из Вены доехали наконец-то до. Я сан марка и мы сейчас здесь, ну, как всегда, по традиции, будем кормить голубей. Егор будет капризничать, а мы пойдем дальше смотреть и будем рассказывать вам все, что мы увидим. А этот мальчик кормит голубей. самый известный аттракцион на площади сан а мы кружимся. А теперь мы с Егором направляемся внутрь Венеции, внутрь острова, смотреть, что здесь происходит интересного, и будем вам внутри отель. Прямо отель. все она царапала чем они тут царапали это мы городик а мы с Егором идем по очень широкой улице которая прям вот специально для десятерых человек. На самом деле здесь один еле-еле разойдется. Егорик? Его Рыбки. Так. Да. 50 центов дешевле. Отличный ресторанчик. Прям во дворе. Я сейчас хочу рассказать мои первые впечатления о мне кажется, Венеция это такой древний итальянский городок, смахивает на городок 15 века. Такие старые здания, уютные. Я сейчас прогулялся по Венеции часа два и понял, что здесь не такие длинные улицы, как в больших мегаполисах. Весь есть стулочки, которые даже два человека не легко протиснутся. В Венеция это в одно время и культурная столица, и туристическое место. то э, Везде полно туристов, но стоит ли тебе зайти на какую-то маленькую улочку и ни одной живой души? Венеция – это очень хороший блок, но только жалко, что море все время поглощает Венецию. Каждый год она уходит э, под море на 2 сантиметра. Э, по расчетам ученых, через 80 лет она полностью погрузится под море. Кстати, Венеция очень распространенная. Слышите? Это город, Она а сколько времени? Сейчас Пол восьми В Венеции очень распространенная. водные такси, Вот Как вы знаете, в Венеции нет ни одной дороги. Ведь это буквально город на воде. Это в Венеции разделена на 12 островов. На каждый остров можно добраться либо на ночном такси, нанять катер, или э, есть такие маленькие лодочки, которые тебя везет э, один человек, так также к тебе могут присоединиться еще. Эти лодочки называются гондолы. Сейчас мы сидим в уютном итальянском ресторанчике. И ждем? И ждем, пока нам принесут итальянскую еду. Вечером практически никого нет. Все туристы разъезжаются, а венецианцы расходятся по домам. который мы хотим. Мы сейчас сходили, наверное, все 20 отелей. И 5 двухзвездочные, однозвездочные, и трехзвездочные, все которые есть. Мне запомнился много отелей, особенно самый дорогой, где ночь стоит 640 евро. и была окружительная цена. Потом еще есть отели, где ночь стоит 70 евро, но там они прямо в конце дома. То есть отель находится в пентхаузе. Сейчас мы вроде бы отыскали нормальный отель за 100 лет чем-то евро, но мне это все же запомнилось, как мы бегали два часа ища отель во всей Венеции, то мы были на одной стороне острова, то на другой стороне острова, это было просто незабываемо.